Добрый вечер. Хочу представить нашего партнера, главу коллегии адвокатов «Стратегия» Филатова Андрея Александровича. Доброго дня. Я руководитель небольшой коллегии адвокатов, в которой э, имеются также и юристы, специализирующиеся на жилищном, банкротном, обязательственном и медицинском праве. Доброго всем дня.